Здравия, здравия. Сегодня второе у нас июля. Вот я тут землянику сорвала урожаю себя на огороде. То снимала, как цвела. Много цвело. А сейчас дождя не было. И она такая вот родилась меленькая. Там еще есть. Я нарвалась. Еще потом будет краснеть. Еще будем рвать. Вот такая земляничка. Домашняя у нас